На это. А еще хотелось бы сказать вот что. Сейчас, когда закончится данный семинар, данный вебинар, я его оставлю на канале YouTube. С нынешнего времени YouTube почему-то индексирует видео только в случае, если человек подписан на канал, также ставит лайк или пальчик вверх, а также пишет какой-либо комментарий. Напишите любой. Не обязательно спасибо, не обязательно что хотите, можете один, два, три. Поставьте, если вам понравился семинар, оставьте один комментарий. Если очень два каких любых, спа можете написать в одном, СИБ, во втором и бо в третьем. Чем больше комментариев, тем больше о нас узнает людей. Почему я считаю, что люди должны знать а, о нас? Я сейчас все-таки зачитаю. Сейчас слова песни Кадилак. Я не робот. Все похож на робота. Итак, одна из самых популярных песней у молодежи. Она называется Кадиллак. Слова маргенштерна и Элджея. Я не против этих ребят, мне все равно. Но давайте прочитаем. Эй, цепь на мне, сыпь лаве. Сотка тысяч на баг ЛВ сотни извините я буду говорить то что написано С, сотни сук хотят ко мне сотни сук хотят ко мне как дела как дела это новый кадиллак делать деньги делать деньги делать деньги дальше маты не буду вот так пау-пау попал потушки на мне сейчас две подушки дальше мат на английском языке я висю как молодой пушкин цепи висят на папе копаем кэш это деньги на русском языке лопатой богатый будто капер как там твоя зарплата дальше два мульта на мне это миллионы на часы три на шее миллиона семь под жопой то есть это mercedes такой мне чуть больше 20 посмотри посмотри два мульта на мне часы три на шее семь под жопой мне чуть больше 20 это сыпь лаве сотни ой очень некрасивая песня конечно наверное это самое уже плохое кто о чем мечтал то мы и взяли на вынос дальше мат эдлип свежее чем музыкальный, музыкальный бизнес этот фит убьет быстрее чем коронавирус а это же неправда ну вот что за песня и что это такое вот смотрите первое ложь почему потому что потому что то, о чем мечтал то мы и взяли на вынос это неправда люди мечтали и не взяли а вы мечтали и взяли но проверить это невозможно дальше эта музыка не убивает точно так же как коронавирус вообще если убивает то тогда это нехорошо смотрите что есть в этой песне в ней есть оскорбление в ней есть злость в ней есть ненависть и в ней смотрите ты мечтал мы забрали в ней говорится о том, что а, не женщина, которая может создать семью, а сотни сук. Красиво, да. То есть смотрите, милый дуйко, который выходит перед людьми и не берет у них деньги. И говорит о том, что семья, тепло, милосердие, заботится о стариках. Это хорошо, и он при этом плохой. Понимаете? То есть он плохой, и его нужно после этого обгаживать. То есть снимать программы и так далее. Почему людям, почему у него больше, чем у меня? Допустим, там подписчиков и так далее. Люди хотят боли, они сами этого не понимают. Они хотят зла, они хотят, чтобы такой вот человек, как дж допустим, или Моргенштерн забирали деньги, чтобы а, всех посылали, чтобы вместо женщин воспринимали всех как сук. Ужас какой, да? Это ужасно вообще как дела делать деньги делать деньги делать деньги вот так понятно то есть наплевать женщины это только элемент зарабатывания денег дальше ваши мечты мы отберем у вас потому что вы лохи ну вот где-то так то есть это человек слушает и он считает что его в лицо ему плюют оскорбляют и это Музыка тех людей, которые хотят. Ну, конечно, я понимаю, что молодежь ее не слышит, но слова-то есть. Слова. А кто-то что услышит, и кто-то подпоет, знаете, а это же не милосердно. Это призывы к насилию. Но почему же призывы к насилию не запрещаются? Почему не пишут статьи о том, что, допустим, в песне, которая поется о том, что их музыка убивает так же, как коронавирус это не фейк почему никто не снимает об этом видео.